Всем привет! Меня зовут Настя и это первое видео из серии макияжа с красной помадой. Это видео является базовым для всех последующих видео, потому что сегодня я расскажу и покажу, как сделать идеальную кожу. На самом деле идеальная кожа является основой всех макияжей с красной помадой, потому что если у вас кожа проблемная и вы не выравниваете ее и наносите просто красную помаду, то на самом деле тогда э, все ваши проблемные места будут выглядеть еще хуже, чем они выглядели до этого. Поэтому сегодня мы с вами будем делать идеальную кожу. Итак, как и любой другой макияж, мы начинаем с того, что протираем лицо мицеллярной водой или же просто умываемся обыкновенной водой. Нам нужно убрать с кожи пыль, все-все-все лишнее, что у нас осталось, например, косметика. поэтому мы протираем мицеллярной водой. Следующий и очень важный шаг – это праймер, то есть база. Этот шаг нельзя пропускать, потому что на самом деле весь ваш макияж зависит от того, какую базу нанесете вы и нанесете ли вы ее вообще. Я буду использовать базу от Smashbox. Я еще ни разу ей не, не пользовалась, поэтому как раз будет интересно сейчас посмотреть, как она наносится и как она будет э, держаться на коже, и как она будет себя вести. Вот так вот она выглядит. Она называется Redness, то есть она от покраснений всех. Она должна скрывать все покраснения. Она зеленого цвета. И наносим базу. На всю поверхность лица. Я наношу пальцами. Мне очень удобно наносить базу пальцами, потому что тогда я чувствую, какой слой я нанесла и куда мне нужно нанести еще или уже не нужно. Такими вот движениями можно ее немножечко прибить и заодно сделать себе небольшой массаж. Итак, ждем пока эта база немножечко впитается. И так как мне нужно добиться, грубо говоря, идеального эффекта, такого идеальной кожи, то я буду наносить еще один праймер, еще одну базу от Benefit. Эта база называется Pore Primer. Поэтому я ее буду наносить на лоб. И ее мы вбиваем вот такими вот движениями для того, чтобы дальше тот тональный крем, который я буду наносить, он не э, провалился в поры. Также я наношу вот сюда вот на щеки. Хорошо вбиваем. Я хочу добиться эффекта идеальной кожи, поэтому мне очень важно, чтобы э, тональный крем не проваливался в поры. Также я наношу на нос. Особенно вот сюда вот. Там, где у нас крылья и впадина и также на подбородок тоже ждем немножко пока он впитается и будем наносить дальше тональный крем. И хочу сразу обратить внимание, что э, действительно после того, как я нанесла праймер от Smashbox, то кожа такая прям вот все покраснения ушли, и кожа получилась очень-очень мягкой и гладкой. Теперь она уже полностью готова к нанесению тонального крема. После того, как мы нанесли базу или же праймер, нам нужно нанести тональный крем или BB крем или CC крем. Если у вас кожа сама по себе не проблемная, то есть у вас нет прыщей, там родинок, пятен каких-нибудь, то вы можете спокойно наносить CC крем только лишь для того, чтобы выровнять цвет кожи. Если вы будете наносить красную помаду, то обязательно нужно использовать хотя бы CC крем для того, чтобы просто выровнять цвет кожи. У меня кожа довольно-таки проблемная, поэтому я буду использовать тональный крем, но я его буду смешивать вместе с биби кремом. Биби крем у меня очень светлый а тональный крем, он немножечко потемнее. Так как сейчас зима, то я не хочу, чтобы мое лицо было оранжевым на фоне моей шеи и всего остального тела, поэтому я буду смешивать. Итак, сейчас с помощью спонжика я буду такими же вбивающими движениями я наношу тональный крем, смешанный с биби кремом. Нам самое главное это добиться э, того, чтобы э, кожа была ровная и цвет кожи тоже был идеально ровным. Обязательно не забываем э, также опускать э, тональный крем э, на шею немножечко для того, чтобы у нас не было эффекта маски четкой полосы. Если вы все-таки любительница использовать э, тона немножечко потемнее, даже зимой, тогда обязательно наносите тот же тон и на шею, для того, чтобы у вас не было такого, что лицо одного цвета, а шея совершенно другого. После того, как мы нанесли тональный крем, нам нужно убрать наши синяки под глазами. И мы перейдем к контурированию лица. Итак, зарисовываем синячки, все-все, что нам не нужно с помощью консилера. Здесь уже смотрите сами, какой вам нужен, более плотный или легкий, смотря какого эффекта вы хотите добиться. Также я люблю консилер наносить пальцами. Тоже такими похлопывающими движениями. Дальше я возьму э, консилер посветлее. И я его нанесу. треугольничком вот сюда вот под глаза на спинку носа птичка над губой и подбородок и здесь я уже буду использовать спонж То же самое. Плотность консилера, который вы используете, зависит лишь от того, какого эффекта вы хотите добиться, какого эффекта вы хотите добиться. У меня этот консилер, он очень легкий. Он мне очень нравится. Он, можно сказать, что он придает лишь цвет. Дальше я возьму бронзер. И сейчас буду прорисовывать скулы. Челюсть. Нос. Виски. И немножечко перехожу на лоб. И также чуть-чуть под губой, для того, чтобы придать объем. Здесь я тоже буду использовать спонжик. Помним, что наша задача сделать идеальную кожу, Поэтому ни в коем случае мы не оставляем никакие линии, полосы. Нам нужно сделать плавные переходы, чтобы все выглядело максимально натурально. Если вы не привыкли пользоваться румянами, бронзером, хайлайтером и всем остальным, то вы можете просто пропустить все эти шаги. И после того, как вы нанесли уже тональный крем, просто закрепить это все пудрой и уже наносить дальше помаду. Но обязательно обратите внимание на ваши брови потому что в таких макияжах на самом деле они играют тоже очень важную роль. У вас должны быть брови. Еще раз внимательно смотрим, чтобы у нас не было четких линий, чтобы все переходы были плавными. И теперь мы переходим к бровям. Я буду использовать сначала тени для бровей. Вот такой вот цвет. Я, их, я буду использовать два цвета. Я их смешиваю. Помним, что брови мы начинаем рисовать с кончиков. И дальше передвигаемся к началу брови. После того, как я прорисовала брови, я сейчас закреплю э, все рассыпчатой пудрой. То же самое наношу я ее вот такими вот похлопывающими движениями на лоб, подбородок, нос и под глаза. Если у вас кожа жирная, то лучше всего это сделать на всей поверхности лица, то есть нанести пудру на всю поверхность лица. Дальше я возьму жидкий хайлайтер и нанесу его на верхнюю часть скулы. этот вот изгиб также на кончик носа на птичку и немножечко я нанесу на подбородок и под бровь и можно еще добавить над бровь чтобы у нас были такие натуральные блики Я люблю э, наносить, дальше распределять хайлайтер вот такой вот кисточкой, но в принципе это можно сделать обыкновенным спонжиком или же пальцами. Сразу обратите внимание, насколько э, губа как бы немножечко приподнялась, и, и сейчас э, губы выглядят намного лучше и эффектней. На самом деле это очень важно, особенно в макияже с красной помадой, потому что если у вас губы очень-очень маленькие, узкие, то в этом случае вам нужно очень сильно постараться для того, чтобы максимально их увеличить, поэтому используйте все возможные средства. Все, что мне нужно подправить, я подправляю дальше пальцем. На лбу аккуратно, чтобы вы не перешли с этих частей полностью на лоб, тем более если у вас жирная или комбинированная кожа, например, как у меня. Иначе все лицо будет блестеть, и это будет не натуральный блик, а будет такое впечатление, что ваша кожа очень-очень сильно жирная. Итак, мы уже нанесли хайлайтер, и у нас остался сухой бронзер и... Если нужно, еще сухой хайлайтер, если вдруг вам не хватает а, блеска. Я возьму вот такой вот бронзер, это от NYX. И буду наносить его на те же места, куда я уже нанесла жидкий бронзер. Это скула. Как я уже говорила, эти пункты можете пропустить, если вы не любите э, выделять скулы, не любите пользоваться хайлайтером. И буквально чуть-чуть еще можно нанести под нижнюю губу для того, чтобы, как я уже говорила, придать и нижней губе объема. И если вам кажется, что блеска недостаточно, то вы можете поверх жидкого хайлайтера нанести еще сухой. Но я этого делать не буду. Поэтому теперь мы можем смело наносить красную помаду. Обязательно смотрите все следующие видео макияжа с красной помадой. И огромное спасибо, что смотрите меня. Увидимся!